Ох, и кота, впереди на Федота, с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Какие только поговорки не придумал народ для того, чтобы прекратить икоту. Икота хоть раз это состояние испытывал любой из вас. Что это такое? Это когда у вас непроизвольно начинает сокращаться живот, а в нем диафрагма это перемычка между легкими и брюшной полностью есть простой способ который позволит вам убрать быстро эту икоту что нужно сделать налить стакан воды кипяченой можно чуть подсолить можно чуть теплой и попытаться этот стакан поставив на стол выпить без помощи рук то есть наклониться к стакану и попытаться его быстро выпить маленькими глоточками. Вот так вот. Если у кого не получится это дело, то можно попросить кого-нибудь помочь э, вам э, с этой процедурой. Или э, наклониться самому к стакану, э, рука за спину и быстрыми глоточками через зубы выпить этот весь стакан. Небольшими маленькими глоточками. Что получается? У вас получается, что сокращение вот этой диафрагмы перебивается маленькими э, ритмичными сокращениями пищевода, когда вода проходит в желудок и за счет этого икота у вас прекращается. Бог вам в помощь и вот эти два метода для прекращения икоты. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик.